Революция 1905 года В 1900-1903 годах Россия пережила тяжелый экономический кризис, перешедший в 1904 году в затяжную депрессию. С осени 1904 года возобновился рост рабочего движения, прервавшийся было с началом войны. Самая крупная стачка состоялась в конце 1904 года в Баку. Широко распространились волнения в связи с призывом на фронт. Несмотря на это, государство шло лишь на крайне незначительные уступки. 3 января 1905 года началась стачка на Путиловском заводе в Петербурге. Путиловцев поддержали рабочие других столичных предприятий. 8 января в стачке участвовали уже более 110 тысяч человек. В ходе стачки собранию русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга во главе со священником Гапоном пришла мысль о демонстрации с целью вручения царю рабочей петиции. В воскресенье 9 января 1905 года Свыше 140 тысяч человек двинулись к Зимнему дворцу с иконами и царскими портретами, с пением молитв. Николай II накануне демонстрации уехал из Петербурга. Власти приняли решение подавить беспорядки силой. У Дворцовой площади демонстрация была расстрелена. 9 января 1905 года вошло в историю России как кровавое воскресенье, ставшее началом революции. Новый подъем рабочего движения был связан с празднованием Дня Рабочей Солидарности 1 мая. В первомайских стачках участвовало свыше 200 тысяч человек. 12 мая началась стачка ткачей в Иваново-Вознесенске, продолжавшаяся 72 дня. Эта стачка особенно важна тем, что в ее ходе был создан Совет рабочих уполномоченных. Совет руководил рабочей милицией, поддерживал порядок, помогал продуктами и деньгами наиболее малоимущим семьям бастующих. Фактически, он превратился из органа руководства забастовкой в орган власти. В мае 1905 года был образован Всероссийский Крестьянский Союз. Деятельностью Союза руководили социалисты-революционеры во главе с Черновым. На нелегальном учредительном съезде летом 1905 года Крестьянский Союз потребовал отмены частной собственности на землю, конфискации помещичьих земель, передачи земли в общую собственность народа, созыва учредительного собрания. Волнения хватили и армию. 14 июня началось восстание на броненосце князь Потемкин-Таврический. Броненосец подошел к Одессе, где в эти дни проходила всеобщая забастовка. Не имея четкого плана действий, истощив запасы топлива, команда Потемкина отвела корабль в румынский порт Констанцу, где он был сдан властям. Восстание на Потемкине при всей своей стихийности – показала, что армия перестает быть надежной опорой самодержавного режима. 6 августа был опубликован манифест о создании законосовещательной думы. Эта дума получила наименование Булыгинской, поскольку проект ее создания был разработан под руководством министра внутренних дел Булыгина. Все избиратели делились на три курии землевладельческую, городскую и крестьянскую. Рабочие и другие наемные работники избирательного права не получили. Осенью центр революционных событий начал перемещаться в Москву. В сентябре 1905 года здесь прошла крупная забастовка печатников, а 7 октября началась стачка на Московско-Казанской железной дороге. 10 октября стачка в Москве стала всеобщей. К середине октября она охватила всю страну. В ходе стачки начали создаваться советы рабочих депутатов, по примеру Иванова-Вознесенского совета рабочих уполномоченных. Участники забастовки требовали введения восьмичасового рабочего дня, провозглашения демократических свобод и созыва учредительного собрания осознав что войска ненадежны самодержавие было вынуждено пойти на уступки 17 октября был издан манифест провозгласивший введение в россии неприкосновенности личности свободы совести слова печати собраний союзов а также предоставление государственной думе законодательных прав были предоставлены избирательные права рабочим и создана четвертая рабочая курия. Однако законы, принятые Думой, подлежали утверждению царем. Министры по-прежнему назначались и смещались только царем. Вопросы внешней политики вообще не подлежали ведению Думы. Началось формирование либеральных политических партий. В октябре прошел учредительный съезд Конституционно-демократической партии. Началось создание союза 17 октября. Кадетская партия опиралась на интеллигенцию. Наиболее видным ее лидером был Милюков. Союз 17 октября был партией деловой буржуазии, преимущественно крупной. Самым видным ее лидером был Гучков. Обе партии считали необходимым постепенное реформирование, а не насильственный слом существующей государственной власти. Россию они хотели видеть ограниченной монархией. Однако понимали они ограничения монархии по-разному. После издания манифеста 17 октября стали формироваться и охранительные партии, крупнейшие из которых были Союз русского народа, и отколовшийся от него в 1907 году Русский Народный Союз имени Михаила Архангела. Лидерами Союза Русского Народа являлись чиновник МВД Пуришкевич, публицист Дубровин и курский помещик Марков. Деятельность черносотенных организаций поощрялась и отчасти даже финансировалась правительством. Осенью 1905 года поднялось на новый уровень крестьянское движение. Продолжались вооруженные антиправительственные выступления в армии. Крупнейшим стало восстание моряков в Севастополе в ноябре 1905 года на крейсере «Очаков», к которому примкнуло еще 12 кораблей. Руководил восстанием лейтенант Шмидт. Большинство участников восстания погибло при обстреле «Очакова». После подавления восстания Шмидт и другие руководители восстания были казнены. 4 декабря Московский совет рабочих депутатов, в котором преобладали большевики, решил начать всеобщую стачку, чтобы затем превратить ее в восстание. Стачка началась 7 декабря. В тот же день произошли первые столкновения с полицией и войсками. 10 декабря – Началось восстание, охватившее главным образом рабочие окраины – Пресню, Рогожско-Симоновский район, район трех вокзалов, за Замоскворечье. Вслед за восстанием в Москве произошли восстания в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новороссийске, на Урале, в Грузии. Однако все эти восстания были разрозненными, плохо организованными и легко подавлялись властями.